Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для близнецов. Вы знаете, у близнецов в начале недели могут поменяться планы из-за неожиданных происшествий. У вас возрастает... Вероятность получения травм от падений или ушибов. Будьте осмотрительны в транспорте и при использовании электроприборов. Также в эти дни возрастает риск убытков из-за неудачных финансовых операций. Держите в надежном месте свои пароли от электронных платежных средств, карточки и так далее. Вместе с тем это очень благоприятное время для деловой активности. Вы сможете проявить буквально чудеса работоспособности в профессиональной деятельности. А вторая половина недели благоприятствует переменам в карьере. Можно переходить на другой график работы. Можно увольняться, если вы давно это планировали, и вы так легко заново трудоустроитесь. Успех возможен только при определенных усилиях и готовности пойти на перемены, пожертвовать чем-то. Например, лишившись привычного жизненного уклада. Помните, любая перемена, любое развитие, оно идет через конфликт и также через изменение стиля жизни. Вот если вы к этому ко всему готовы, вот в этом случае перемены пойдут вам на пользу. А любовные отношения близнецов на этой неделе могут пережить кризис. К счастью, я обещаю вам положительный исход при любом развитии событий. Даже если рухнули прежние надежды, у вас появятся обязательно новые. А если вы хотите серьезно поговорить с любимым человеком, не стоит откладывать данное мероприятие и лучше... Решится на этот разговор 15 и 16 января. Наиболее вдохновляющим станет интервал с 17 по 19 января, особенно если вы на время смените надоевшую обстановку, поедете куда-то отдыхать или окажетесь в гостях у друзей. Что же касается финансов и карьеры на этой неделе? У близнецов на этой неделе складывается благоприятная финансовая ситуация. Бизнесмены могут получить доступ к кредитным линиям в банке, а также повышаются шансы на привлечение внешнего инвестора к своим программам, к своим проектам. Нет проблем с выплатой финансовых обязательств и погашения каких-то суд. Я рекомендую вам сосредоточиться на практической текущей работе. Особенность этой недели в том, что вы способны досконально разобраться в сложном устройстве механизмов, что положительно отразится на работе по ремонту, по обслуживанию любой совершенно техники. И позитивные сдвиги в карьере возможны в конце недели. Удачи вам, мои родные! Я рекомендую вам подписаться на наш канал и обязательно нажать колокольчик, чтобы Получать новые видео, новые прогнозы, рекомендации. А также, если для вас полезно это видео, полезные данные прогнозы, ставьте лайки, делайте репосты, пусть как можно больше людей знают, что их ожидает. Ведь согласитесь, предупрежден значит вооружен. Итак, с вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю. Пока-пока!